Итак, давайте по основным ограничениям. Основные ограничения, которые не позволяют нам ставить правильные финансовые цели. То есть вот первое, про что я и что я считал важным донести, сказать, что за, каждым, за каждой финансовой цифрой, которую вы ставите для себя в качестве финансовой цели, должна стоять конкретное удовлетворение потребностей, понимание вот этих шесть ключевых потребностей. А Что очень серьезно ограничивает, когда мы начинаем выстраивать личные финансовые цели. Первое – короткий горизонт планирования. У кого есть план развития на 50 лет, поставьте 50. Кстати, очень, очень приятно видеть, что на Гим Эльдар, 20-летний горизонт планирования. Дима пять лет, 50 лет – круто, прям круто. Ну, то есть, первое, первое ограничение – это короткий горизонт планирования. Второе – постоянно меняем цели. Сегодня хотим одно, завтра хотим другое. Причем общество потребления нас активно стимулирует это потреблять. Не задумываясь о стратегии, а думаем о тактике. Обманываем мозг. Здесь вот я хотел бы остановиться более подробно на том, как мы обманываем мозг, что вот часто бывает такое. Есть деньги – заработал, но доходы минус расходы равно дельта, Дельта нужно инвестировать. Поэтому сокращаем расходы, увеличиваем доходы, и то есть сегодня ничего не тратим, совсем ничего не тратим, чтобы завтра получить больше. Происходит некий такой обман мозга, то есть мозг создает вам деньги, создает прибавочную стоимость, и происходит так, что мы этому мозгу говорим: "Слушай, дружище, все хорошо, хорошо, что ты заработал, но вот давай, э, ты еще подожди немножко, а потратим потом в будущем, вот заработаем" первый миллион долларов, вот тогда вот потратим, поедем там в кругосветное путешествие, купим себе Феррари, э, то есть еще что-то сделаем. Мозг не получается постоянно обманывать, да, то есть он это съест раз, он съест это два, он может быть съест это три, но в какой-то определенный момент начнется саботаж, то есть вы сами себя обманываете таким образом. Поэтому очень важен вопрос вот эти развлечения. Тони Робинс называет это «вкус жизни» обязательным условием, лично я считаю, то есть, мое субъективное мнение, что часть средств, часть доходов в обязательном порядке нужно направлять на поощрение мозга, на поощрение того маленького ребенка, который хочет вот этот вот iPhone, хочет вот этот вот, не знаю, MacBook, хочет, если позволяет опять-таки финансы, купить автомобиль какой-то. Это надо тратить. Обязательно радовать надо, но чтобы это было соизмеримо и встраивалось в стратегию, чтобы ты шел на это осознанно, осознанно вознаграждал себя, вознаграждал свое тело, вознаграждал свой мозг за то, что это тело носит тебя и хорошо функционирует, и за то, что мозг создает прибавочную стоимость. Поэтому вот часто происходит обманывание мозга, и, много, и это приводит к тому, что люди начинают концентрироваться на экономии, а не фокусируются на… Изобилие. Во, вспомнил, изобилие. А Опять-таки собирается жить хорошо в будущем, вот, вот, вот у каждого есть какая-то планка, вот будет столько, тогда мы будем тратить, а вот пока этого нету, будем сидеть и экономить. Большое заблуждение, что мы привязываем даже к мозгу, да, что мы будем жить счастливо, комфортно, в гармонии, только когда будет какое-то число денег. Деньги нам что-то дают, извините меня, отказывать себе до 50 лет полностью для того, чтобы заработать миллиард долларов и с довольным лицом выйти и сказать: я Дональд Трамп, у меня миллиард долларов. Но поверьте, Трамп и не был, наверное, тогда счастлив, да? Поэтому вот это очень тоже важно. Основные ограничения, которые нужно учитывать при составлении личных финансовых целей, и обязательно это закладывать в личный финансовый план. Думаем, что в деньгах счастье. Счастье на самом деле не в деньгах. С одной стороны, с другой стороны как хорошая поговорка есть, да? но деньги позволяют э, решить 95% делающих несчастными. Ну, это вопрос, что за деньгами что-то стоит. Почему я об этом много говорю? Потому что мы идем по обучению инвестированию. Да? Мы идем обучение финансовым, а для этого должна быть готовность мозга в первую очередь воспринимать. И то есть, если у вас есть эти базовые основы, да, то есть разгоночный день у нас сегодняшний, для того чтобы очень хорошо, как на некую такую основу, на как на арматурину такую, чтобы насаживать знания, связанные с тем, как грамотно инвестировать, вы должны в принципе в первую очередь все цифры вы их должны просто ну, насадить на вот эти вот финансовые цели. Ну, не надо бояться мечтать по-крупному, и самое главное, что очень много, очень много вот вопрос экономии, вопрос сокращения трат, да, когда мы начинаем фокусироваться на экономии, это приводит к тому, что мы начинаем очень тяжело отдавать. Так как нужно под контроль ставить расходы, это приводит к тому, что нам становится тяжело отдавать деньги, очень тяжело. Потому что в этом случае увеличиваются наши расходы. А это в свою очередь приводит к тому, что мы реально начинаем брать больше, чем отдаем. И реально из моей истории, из моей практики, в последнее время, я не знаю почему такое происходит, очень много людей приходят к тому, что как только мы начинаем концентрироваться на сокращении расходов, тут же все сжимается, да? потому что фокус внимания идет на то, что мы начинаем брать больше, чем отдавать. Нам деньги приходят, а мы их не отдаем, мы их опять зажимаем при этом обманываем мозг, собираемся хорошо жить в будущем, ну, то есть, вот, и вот это вот приводит к этим основным ограничениям. Скажите, кому вот это вот полезно, поставьте восклицательные знаки, чтобы я был в уверенности, что монолог по поводу вопросов связанных с концепцией, ну она зашла, она зашла, она отзывается.